Начинается второй матч группового этапа. По-прежнему группа A. Taste Kills против Лили Лайк. Like. Шоев, Тэнкс, Мак, Че и Клинк против Лил Трампа. Лил задымила. Лила Дампа. Лил мами и лил казнил. И вот, кстати, лил маме это если я не ошибаюсь, Регина. Вот, в общем, мощные, мощные, черт возьми, составы, и если кто-то попробует поспорить, короче, это по идее, по идее, в какой-то там вселенной, вроде бы как, говорили, что это изикатка для Лилилайк, li -li -like. но я не буду на самом деле ничего такого говорить, потому что не люблю пытаться предугадывать, Исход событий, но так или иначе, поехали, пистолетка начинается, Лили Лайк в обороне, это сильная сторона, опять же, напоминаю, и атака, теста киллс, соответственно, слабая сторона, начинать слабой стороне, немножечко, конечно, не по кайфу, я думаю, большинству команд, но это не смертельно. Составы я вам уже представил, напоминаю, да, Лилл Маме это девушка, и опять же, если мне... И изменяет память от Регина а, Задымил, кстати, Лил задымил Минус клинк. Энтрифраг уже сделан И попытка выхода на точку Б Ну, видимо, будет пресекаться командой Лил э, Лил лайк Ну, в общем, залили здесь всех, да Лил казнил, Лил задымил, Лил дамп И Шоев последний пытается отстреляться сразу Ну, куда? Ну, куда? Куда? Не, смотри, все-таки зарезали Парадоксальнейшим образом Но, черт возьми, все-таки зарезали Шоева, и это, дорогие мои друзья 1-0 Как вообще что-то можно играть на мобиле? Кстати, полным-полно есть замечательных игр. Просто нужно привыкнуть, так сказать, к управлению. Я тоже долго не мог играть двумя пальцами в PUBG Mobile, а потом научился играть даже четырьмя одновременно. И даже кое-когда поигрывал пятью. Вот, так что тут вопрос привычки и адаптации. Лил дамп, минус тэнкс, задымил минус шоев. И попытка пропрыгнуть на точку Б, Ну, очевидно, хорошей, естественно, быть... Не может, в силу отсутствия девайсов и отсутствия какого-либо раскида. Че 100 хп. Га галил. Господи, какой я Галил ему придумал. Глок, кстати, попал в голову Лил Казнилу. Хо -хо -хо -хо. 6 хп оставил игроку обороны, при этом получил хаешку и остался сам с 19. Ну здесь, конечно, заход в спину отлил Трампа. а 2-0. Да, это 2-0, дорогие друзья. Очередной раунд начинается. Это третий. Третий по счету. Пока что матч идет только, так сказать. Э, э, как бы выразиться тогда. Начало. Начало хатки, которая потенциально может быть очень интересной. Ну и появляются девайсы, разумеется, да, вот у. Вкуснятинки. Вкуснятинки, давайте так скажем. Да, Появляются девайсы под флешку. Не самый удачный выход от Тенкса. но флешка взорвалась за спиной. Лил казнила. И поэтому Лил казнил, сам казнил. Чигевара. Минус Лил Трамп. И на дальней дистанции не замечает Казнила, который ставит хэдшот Чигеваре. Следом еще и Клинк остается с 8 хоспоинтами. В общем, на точку А. Надо выходить чуть-чуть, по-моему, поагрессивнее. Мак минус Лил Дамп. И вот она Хаешка добивается. Клинк следом минус Мак, и неожиданно Шоев на точке Б. Почему неожиданно? Потому что бомба погибла на точке А, и, в общем-то, мне было бы вполне понятно, что Шоев находится на споте Б, если бы это был бы фейк. Но, с другой стороны, если это была задумка поджать со спины, то слишком долгое. Саня, привет, с Новым Годом, отличного стрима. Мишка, приветствую, спасибчики, и тебя тоже с наступившим. Всего тебе, всего, всего, главное здоровья. Остальное будет. Если будет здоровье, все остальное тоже появится. Ну, в скобочках, нет, но здоровье все равно нужно. Шоев, отличный хэдшот, минус лил казнил, ну и здесь, конечно, да. В общем-то, перекрестный огонь под коннектором, лил задымил, и лил маме навряд ли такое бы отдали. Ну, история, как вы понимаете, не терпится слагательств. так что что есть, то есть. Это 3-0, и первый девайс на раунд у Taste Килл Kills улетает в трубу. К сожалению, в трубу в глубокую, темную и далеко и надолго. Минус один к двум. <свят> Статистика у Лил Мами. Сильная, сильная статка. А вот, видите, кстати, работает донейшн. Данная... <свят> Это была наша Следующую игру мы по-любому постараемся удивить. Вот спасибо большое, медитатор, за 50 рублей. Видите, все работает. <свят> Можете спросить у медитатора, каким образом он задонатил. И задонатить также, видите, у медитатора донаты проходят. В любом случае, еще раз спасибо вам большое, медитатор, за донат. Ну и я, конечно же, надеюсь, что действительно на следующем матче. На следующих матчах, черт возьми, не только на одном. Вы, приятно меня удивите. До скольки очков? Ну, как всегда, конечно же, до 16. Лилилайк забирает четвертый раунд экономически от а тест-киллс. Ну, как вы могли заметить, был такой, что немножко накатывал зевок. Было скучно и не очень интересно. Ну, по факту, это экономический, а чего вы от него хотели? Акуль... Акулятненько, акулятненько Лил Трамп просто подрезает Че Здесь, естественно, он не один и зачем-то отдается под Шоева. Следом Лил казнил минус клинк. Лил задымил уже забегает в спину. И там тройка под ямой. Сейчас, конечно, двойка, простите, под ямой. Уже один Шоев остался. Господи, как быстро. Как быстро время идет. Шоев уже вышел, собственно. Ну, сейчас в ухо получает от Лил Задымила, и это 5-0. Ну, как бы пока Аргентина-Ямайка в какой-то степени, а по-другому не бывает. Сань, салют, с новым 10. Не сильно понял, но и тебя тоже с новым 10. <с РТВ пора бы. Кстати, да. Было бы забавно, если можно было бы в ходе матча прям взять и РТВ прописать. Но я думаю, как же, там нужно какое-то определенное количество голосов. А, голоса всегда разделялись бы 5 за смену и 5 против. <laughs> вот и бан. Да, просто перебанить соперников всех. У них Best of 1? Да. Ну, снова у нас экономические ребятки трутся под точкой Б Здесь аккуратненько, кстати, вместе с бомбой трутся. Маг будет, по всей видимости, пытаться... Я не знаю, что он будет делать при учете того, что у него девайса нету, а есть только дигл. Ну, что можно сделать с диглом? Отвлекать? Ну, типа, один игрок с диглом навряд ли на себя что-то отвлечет. С другой стороны, он может собирать информацию по миду. Хотя, стоя за углом, он тоже никакой информации не соберет. Так что, в общем, вопросов больше, чем ответов. Че Гевара минус... Э, вернее, Трамп, простите. Лил Трамп минус Че Гевара. И Шоев отдает ответный минус. В результате еще и подбирает девайс. Драгоценный и, кстати, очень важный. И здесь неожиданно начинается выход под коннектор. Но вот это уж, мне кажется, немножко перемудрили. Лил Рели... Мами. Регина. Регина. На страже точки Б. Лил задымил минус. Тэнк. Смак. Забирает Лилу, задымила. И калаш, черт возьми, попадает а, в руки а, Клинка. Клинк ничего не успевает сделать. Маг ставит хедшот, полил дампу. Но 1 в 2. Против Регины и против казнила. И казнил забирает мака. В общем, это 6-0. Все пока что предельно ясно и понятно. Лили лайк не отдают ни единого раунда, находясь в сильной стороне. Но это на данный момент, конечно же. Не будем забывать, что все-таки смена сторон произойдет. При окончании 15 раунда и до него еще играть и играть. И в целом может все поменяться ну, в любой абсолютно момент на ближайшие 9 раундов. Даже, например, прямо в этом раунде. Лил задомил, минус Чекевара. Энтри-фрак со снайперской винтовки, который был оформлен непосредственно на точке А, насколько я понял. И Лил Трамп, кстати, здесь в упоре тоже не против немножко навести смут на своих соперников. Спрей заходит абсолютно куда-то не туда. И равная ситуация 3 в 3. Лил задымился со снайперской винтовки. Минус клинк. Тэнкс и Мак остаются вдвоем. И это звено обречено в любом случае. Либо на успех, либо на поражение. Вот так вот я красиво... Вывернулся Тэнкс и Мак. Снайперская винтовка на миду и калаш на точке А. Ну, конечно, не самая на самом деле грамотная расстановка. Но, опять же, никто же не знал, что именно так будет развиваться раунд. лил дамп минус Тэнкс остается в соло. Мак промахивается. Как так нафиг может быть? Ну, 500 миллионов промахов и тут уж, конечно, смерть. Лил казнил. Останавливает мучение Мака. И это седьмой раунд за командой Лили Лайк. 9-0 будет? Э, ну, не знаю, вполне возможно, может, 9-0 будет. Пока только 7. Часом ранее мы уже что-то подобное видели. Ну, там в результате все-таки 16-3 закончилась встреча. А здесь что-то мне так подсказывает, что и 16-0 может быть. Что такое выход под коннектор? Переведите. <laughs> Я не выдерживаю. <laughs> выход под коннектор. Сейчас. Сейчас покажем. А вот он, а вот он выход под коннектор. Оп. <coughs> Разменчики, дорогие друзья, после которых Тейст остаются в меньшинстве, не намного, прям, конечно, но в меньшинстве на одного человечка. Ну, Лил Казнил тут, мне кажется, немножко на себя взял больше, чем может, потому что в этот пиксель было бы очень сложно попасть даже профессиональному игроку. Однако два кило все-таки Лил задымил делает. И Лил Дамп еще один в догоночку. 8-0. Первая половина за сильной стороной. Они же Лил Лайк. Like. Их, наверное, с этим можно поздравлять или не можно поздравлять. Это вы уж там сами для себя определитесь. Стоит ли их... Поздравлять. Ну, во всяком случае, сейчас, если они выиграют, кстати, 16-0, тогда они займут, или даже 16-2. Тогда они займут первое место в группе А, потому что, ну, получается, они про пропустили меньше раундов, отдали, да, их соперники отдали 3 раунда, а здесь может быть отдача, если двух, то и, извините, подвиньтесь. Тэнкс минус Лилдам, Хаешка в Коннектор залетает, ну, Казнил получается, у нее всего 19. Урона, тем временем маме настоящая мамка На споте Б, делает даблкил Шоев клинк, дают разменные фраги Шоев пытается поставить бомбу, что за Халатность, непонятно, абсолютно Задымил, со снайперской винтовки, естественно Соперник избревает, клинк остается в соло 73 хп 70, черт возьми, 3 Этого достаточно для того, чтобы Перестрелять двух вражеских снайперов А ведь там задымил и казнил С авиками Поэтому, как мне кажется, такое нужно выигрывать. Но, конечно, опять же, вопрос... Да. Вопрос позиции. Куда нужно было бы открываться, чтобы комфортнее было бы сыграть и не так уж прям... Не так уж напрямую открываться, давайте так, наверное, выражусь, под вражеское АВП. Но уж что получилось, то получилось. Это 9-0. Пусть отдадут пару раундов, а то пива много еще. Так ничего, еще будет одна карта. Берегите пиво, будет еще одна карта в любом случае. А, ну, то есть как? Не между этими командами, а между следующими. Сколько вы играете в КС-ку? Дафт Панк. Я играл с 2003 по 2016. С 2016 -го года не играю в КС. Ну, только если когда-то там на паблике. И, кстати, атака очень неплохо сейчас зашла на точку А. Разменялись для себя в Плюс. И мы посмотрим на ретейк. По всей видимости, Лил Дамп минус Мак, Шоев Чикевара и Клинка остаются вдвоем, и уже один 1, 1 Вот это черт возьми градус. Хаешка 79 хп остается у Клинка и 51 хп у задымила. 7 хп у задымила. Флешка верхом. Пробегает в сайт. Здесь, кстати, можно попытаться подэфить. Ой. Да, ну что, надо было дефать. <laughs> ну, мне кажется, надо было дефать. Ну да ладно, 9-1. Здорово, Санька, еще раз поздравляю с дочерью. Давно не видел турнир по КС. Клименко, спасибочки большое. А вот тебе и турнир по КСу. И будет он идти, ну, где-то недели две. <laughs> в конце игры К Кнайф нажмет, вообще-то. кажется, что атака победил. Я, кстати, помню, когда я только начинал комментировать... Был тоже один еще такой комментатор, но он получился такой комментатор дневка так сказать. Покомментировал где-то месяц и свалил с локаторов, так сказать. А, так вот, он, короче, <laughs> всю дорогу не на ту кнопку нажимал и не той команде плюсовал. Лил казнил! Даблкил с АВП, маг последний, и, как вы понимаете, маг у нас на меду, реакция... Немного, в общем-то, да, даже не могу сказать, что реакция подвела, потому что выстрел-то был хороший, просто не попал. То есть реакция -то скорее не подвела, а вот точность подкачала Лил Дамп минус Мак. Это десятый раунд для коллектива Лили Лайк. Like. Ну, порадовались, как говорится, и хватит. Вроде не в сухую, да, и можно на этом выдыхать. Ну, перспективненькая, конечно же, позиция у Лили Лайк. Я не знаю вообще, что должно произойти, чтобы Тейст и Киллс выиграли эту карту. Абсолютно не знаю. При всем уважении, разумеется, к атакующей команде, мне сложно представить, откуда сейчас можно выкопать вот этот чудный ключик, который откроет э, врата. И тесты и такие зайдут, как к себе домой, выиграют несколько раундов. Это прям все очень на грани фантастики. Ну и снова энтрифраг за Лили Лайк, как обычно. На этот раз Че Гевара представил с первым. И дальше у нас игроки атаки пока играют в тихушку. В тихушку, в психушку аккуратненько отправляются на мидл. Ну, типа, не знаю, два калаша всего-навсего. Даже один калаш, черт возьми. Ну, туда-сюда его по рукам передавать. Это не очень правильное решение. Но с другой стороны, куда-то же ведь идти все-таки нужно. Лил Трамп погиб, и погибли Макс с и, и поэтому, опять же, чисто математически Лили Лайк. Находится в численном перевесе. Ну и, в общем-то, этого, наверное, отчасти будет достаточно для комфортного завершения раунда. Хотя, конечно, атаке Пора бы уже куда-нибудь выйти, а тут прозевали коннектор Шоев! Минус лил, казнил. Ну, как минимум, теперь игроки обороны на точке Б и на точке А друг от друга отрезаны. Клинк отправляется пушить точку Б, уже по информации, разумеется, имеющийся. Попадает в голову Регины. Сумасшедший раунд, дорогие друзья! Шоев! Попадает все-таки в лил. Задымило лил. в последний. Минус шоев. Один в два, дорогие друзья. Переломнейший момент. Соперники уже установили бомбу. И да, черт возьми, это второй раунд для коллектива. Тест Kills. Изи-каточки не будет. Ну, по крайней мере, настолько изи-каточки, как вы могли себе а, представить. Мне чертовски нравится комментатор. Он женат, не подходит. Спасибо большое за похвалу. Я очень рад, что мой труд был оценен, так сказать. А, ну, почему же вы так сразу это? Он женат. Что теперь? Женаты и не люди, что ли? А вот. Тем более, я же не как человек нравлюсь, как комментатор. Тэнкс и чегевара По минусу Лил Трамп один ответный. Ситуация 4 в 3. Атака с перевесом. Уже без перевеса. Благодаря стараниям Лил Дампа. Моми. Моми. Моми. Где Регина? Регина на точке Б, я практически уверен. Ну, Лил казнил. Минус чегевара Гевара. Тэнкс и Мак остаются вдвоем. И Тэнкс, кстати, сейчас достаточно неплохо попал оппоненту по голове. Если бы не шлем, то соперник погиб. Мак погибает. А вот Тэнкс теперь остается уже и... Совсем в не такой хорошей позиции Потому что вот еще несколько секунд назад У него было все достаточно хорошо Пока тиммейт мог открыться на мидл И прикрыть его позицию Но теперь уже все без тиммейта Естественно, точка абсолютно мертвая 11-2 Медленно, но уверенно Мы двигаемся куда К завершению первой половины Ну и к завершению этой закатки, в общем-то, тоже Если тест-киллс, конечно же, не очнутся А пора бы А пора бы АВП, как обычно, на позиции в гнездышке, аккуратненько смотрит яму, ну и, в общем-то, под точкой Б у нас клинк. Один всего-навсего клинк, поэтому, как вы можете догадаться, на точку Б у нас вообще ничего не будет. Опять же, этот вот самый странный раунд, который тест-килл сыграет уже второй раунд кряду. Ну, Регину вы таким образом-то не обманете, но отвернулась она, правда, что-то обратно, Регина. Регина отвернулась и зависла. Вот это поворот. И, то есть, ее как бы сейчас могли легко убить. Или вообще я не понял. Короче, Клинк умер. Клин умер. Его лил потому... Трамп уже поджал. В общем, Регине просто действительно повезло. Лил Задымил минус Тэнкс. Лил казнил, минус Шоев. Ну и дальше здесь уже, в общем-то, по списку на Гевара и Мак остается последним. Сейчас и его найдут. Уж не сомневайтесь. Пытается ускакать. Вопрос, насколько далеко удастся ускакать, да? То есть, ну, понятное дело, что можно попробовать занять позицию в респауне. Но это навряд ли принесет победу в раунде. А вот, наверное, это должно являться целью для команды. Все-таки побеждать в раундах, а не просто бегать. Бегать и искать возможность сделать килл Регина позависала на точке Б Уже пришла на точку А Успела сделать, сделать минус здесь Ну и 12-2 Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья Стартует, здесь у нас снова либо 12-3 Либо 13-2 Почему я говорю снова? Потому что первая карта тоже закончилась 12-3 первая половина В общем-то есть шанс повторить Приблизительно то же самое, что мы уже видели На карте Тускан Бах! И Лил задымил, промахивается. Но вторая пуля прилетает четко в лоб клинку. Хотя не совсем в лоб, скорее куда-то в песочную область. Лил Мами! Трипл килл спрейдаун от Регины. И еще один килл от задымила. 13-2, дорогие друзья. Даже переплюнули а, своих... Товарищи по группе А, команда Лили Лайк. Like, а я напомню вам, что их с товарищами а, по группе были Дактейлз, выигравшие первую карту. Ну и, конечно же, команда Байнет Мастер. Счет итоговый в том матче был 16-3. Ну а теперь вот вторая половинка и Лили Лайк like с 13-ю. С какими-то просто... Огромными 13 матчпоинтами, которые практически не отыгрываются при учете того, что, ну, какие-то ошибки все-таки будут совершены, и тест-киллс, так или иначе, какие-то раунды, скорее всего, все же отдадут. Ну, не знаю. Ну, я прям даже не знаю. Ну, что-то надо здесь определенно придумывать. Вот только что. Вопрос заключается только в этом. Ну, энтрифраг, да, за тенксом, Лил Дамп, дабл килл в ответ, и вот отсюда начинаются проблемы. Начинается треск. Почему точку А настолько пассивно удерживают игроки команды Тейс И Еще один минус от Лил Дампа. Уже третий, кстати говоря, в этом пистолетном раунде Шоев и Чегевара вдвоем. Но Шоев... Становится четвертой жертвой Лил по Последним остается чегевара Отдайте эйс человеку Но не отдают Лил казнил Забирает последнего выжившего игрока Тейсткилз И это 14-2 Вот так вот я просто развожу руками Вы не видите, конечно, вебка выключена Но да, черт возьми, я развожу руками Такие дела Печаль, горе, беда и тоска Потому что теперь у команды Тейсткилз нет экономики А уж без экономики-то что делать? Что делать, когда нет денег? Бегать с пистолетами. А что даст возможность бегать с пистолетами? Ну, скорее всего, просто погибать с пистолетами. Хотя и с автоматами иногда тоже можно погибать, а не убивать. Так что в эти вопросы вдаваться не будем. Лил Трамп, лил дамп по фрагу. Трамп даже два умудряется. Почему бы и нет, собственно говоря. Бомба отправляется на точку А, Тэнкс и чегевара Уже только Тенкс. Пытается дать разменный минус, что-то как-то не склеилось. Пытаемся забрать другого, и в итоге нас добивает первый. Увы и ах, вновь развожу руками, ничего не поделаешь, ничего не попишешь. 15-2, матчпоинт. И получается, как бы сейчас точно нужно закупаться. На что это делать? Только вот не совсем понятно, да, потому что экономика полностью еще не восстановлена, и, ну, какие-то фамасы с первыми арморами, ну, или же там диглы со вторыми, эмпэшки со вторыми. В общем, короче, бай будет такой себе, но его в теории же можно выиграть, почему нет? Вот, видите, Че Гевара минус Лил Трамп. Поэтому, как я и сказал, рано хоронить команду. Лил, да, минус маг. Правда, конечно, размены, наверное, не сильно э, должны были бы быть вписаны в эту картину. Однако а Шоев э, забрал Лил, задымило. И оп, неожиданно на точке бета у нас и нету никого, да? А вот кто бы мог подумать... Все неплохо, но точку Б почему-то команда тест э, Kills просто отпустили из виду и в результате получили там поставленную бомбу. Лил Казнил минус с Мами минус Шоев и все, отвыбивались, как говорится. 15 секунд до э, взрыва бомбы, куда полезла Регина, я не понимаю, немножко оставила Лил Казнила в соло. Э, Еще одна сложность это в том, что дефьюз-киты имелись у Клинка, но Клинк погибает. Лил Казнил! Дабл килл и казнили, да. Лил, черт возьми, просто казнил всю команду Taste the Kills, дорогие друзья. Ну что ж, лили лайк, like получают свои заветные очки группового этапа. Команда TasteKills их лишается. Такая вот делюга.